Процесс распространения периодически изменяющегося электромагнитного поля представляет собой электромагнитные волны. Электромагнитные волны распространяются со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Длина волны ⁇ это расстояние, на которое перемещается электромагнитная волна за время равное периоду колебаний.